I think the girls with the Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня IS сервер аккаунт Андрюхи. У нас сегодня еще с вами магазинное безумие делается здесь полный трэш. Здесь раскупают. Полностью все распродано, все под ноль. Мы сегодня будем тестировать с вами нового героя. Сейчас нам надо забрать отсюда осколки пэта. 13 секунд осталось. И будем тестировать альфа-самца на битве гильдии. Немножко его переделали, посмотрим, что с него в итоге у нас получится. Так, обновилась где этот мелкий пэт? есть забрали забрали и забрали отлично так смотрим раз два три пришли награды поехали сделаем немножко прокачку китсуне и пойдем проходить Багажку. так -с. мешки валентины 84 штуки просто жесть содарите сколько сколько плюх раньше за ними боролись сейчас это все фигня так ладно а -а -а, супер питомец поехали посмотрим 35 пятый, тридцать пятый. у него уже 35 пятая тоже. Обычная, наверное, тридцать третья, да. Вот обычная, что-то последнее время хуже качается. Так, в общем, поехали. Ставим. Нашу новую имбу. Вот такая вот сборка я тестировал на подземках. <т SOUND ownership> так, ну я хочу попробовать максимальный дев. <expectations> Сейчас выставить, посмотреть, как он будет держаться. В снаряге пока у нас стоит суперсила. Мы это, думаю, поменяем. Так, Созвездие есть. Он поставил уклонение. Потестируем с уклонами. Посмотрим, что в итоге получится. Поехали. себе блин заходишь сюда питомцев и просто печали боль вот реально на этом серваке просто трэш творится с питомцами так так так так так что я хотел а я хотел посмотреть питомцев суперпатов у него чем точность точность уклон точность точность уклон уклон точность львица уклон уклон точность о, вообще огонь Морозный дракоши, уклон, уклон, уклон И атака на максималке Отлично а, Поехали, посмотрим, что у нас сегодня По противникам интересного Один слился Так, двушка, двушка Один и пять и шесть Двушка Поехали, посмотрим, что тут ожидать от нового героя да ни хрена от него ожидать не стоит он бьет зонально по зоне он больше для по локаций будет пригоден нежели для вот таких вот как битва гильдии вот смотрите ну, да он стоит офигенно держится но толку от этого вообще никакого честно говоря вот он зонально рушит отхила нам не хватает в общем печально все то есть он блокирует по зоне да, накидывает молчанку но дальше никуда не двигается ну толку по сути я не знаю я не вижу его на битве делить в атакующем по крайней мере составе на дефном я видел ну на дефе возможно с водушкой как вариант и то опять он только зону перекрывает. Ну все, минута. Минуту простоял при таком нормальном причем уклонении. Дальше никуда не залез. То есть он нифига сделать по сути не может. Рэя. Тоже самый вариант. Да, он круто дамажит, но отхилл, во-первых, у него от фрей будет урезанный. Миссают. Без варианта вообще. А вот, кстати, стоит. Давайте посмотрим, нападем на него зефером. И тоже смотрите, как сливается. Но тут, конечно, отхил, видите, если через него идти такими героями, у которых нету ограничений, он довольно-таки неплохо будет хилить. Такс. Такс, такс, такс, что там у нас? Немножко картинка сползла. Блин. Ну, не знаю, такое себе. Я, честно говоря, ожидал все-таки более интересного варианта от него. Это при том, что он довольно-таки неплохой прокачке. 17 тысяч уклона все равно сливается очень изи. По сути, на сегодня Зефирт это самый такой оптимальный вариант, как по мне. У него тут со спектром на атаку собран. Давайте еще против следующего топа попробуем. Вот смотрите. Даже при максимальном дефе. Даже если мы сюда SS поставим. без варианта вообще просто тупо без вариантов я даже не знаю я попробую на более мелких что там у нас 1 и 5 на 1 и 7 1 и 16 168. Так, Барт, Божество, Зефир, Ворожей и Фрея. Попробуем через Фрею забежать. Вот он включился. Смотрим. Ну, фактически слился. Но Фрею наполовину подбил, что довольно-таки неплохо. попробуем а, у Андрюхи нету ворожей попробую вместе с Зефиром с Мастером всех вместе закину отхила нету, надо отхил без отхила конечно печаль но блокирует очень круто его все равно слили и зефир практически слился Но зефир слился скорее всего божество в общем такое себя честно скажу не особо мне он на бога зашел на павпа локациях других остальных на забашки мне он очень понравился надо будет еще потестировать на атаке фортов. божество в таком варианте его конечно долго будет сливать Ну и он посмотрите а его заморозили как летающего плюс недомогание чего не дают набрать энергию что ли блокировка сейчас пусть включится но ну, божество тоже ему нифига сделать не может Ай-яй-яй, я фрейл Ну, в общем, такое себе. Я все-таки ожидал более кого-то интересного результата от него. Но, к сожалению, как видите, это провал, это фиаско, ребята. На битве гильдий герой. Даже сборки с уклонениями хорошими не канает. Ему надо именно включаться, чтобы герои были вблизи. Потому что других вариантов просто нет. Эээ, тихо, куда ты полез? Шансливо делаешь. В общем, такой вот, ребятушки, видосик. Тест, как видите, печальный данного героя. В общем, чего я могу сказать? Очередная хрень от AGG. А... Не знаю, посмотрим еще на PvP локациях, что будет. Но Увы, увы, битва гильдии этот герой не особо актуален. Возможно в дефе надо будет еще потестировать, но на атаке однозначно нет. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.